Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня я хочу рассказать о, том, о предстоящем у нас классном событии, как грядущем, то есть у нас получается 29 февраля 1 марта состоится открытый съезд инвесторов для участников закрытого клуба инвесторов, то есть <coughs> подписчики на канале часто спрашивают, а что это такое, а что это за закрытый клуб инвесторов, а как в него непосредственно можно вступить. Ребята, у вас есть уникальная возможность принять участие в съезде инвесторов, узнать, как это работает. То есть, что вообще за, за мероприятие, о чем мы здесь говорим, про что мы рассказываем. То есть, во-первых, у нас идет обзор того, что произошло за последние полгода на мировых финансовых рынках, что произошло с фундаментальными показателями в первую очередь. Что у нас с мировой инфляцией, что у нас с мировым производством, промышленным, что у нас со стоимостью денег происходит, да, то есть что у нас происходит с ликвидностью, где находятся умные деньги, как происходит перераспределение капитала. ну То есть некая констатация того, что непосредственно происходило. Второе, мы говорим о том, какие сделки делали мы непосредственно. То есть если вы хотите узнать, что за сделки совершаются в рамках участников клуба инвесторов, то вы можете получить эту информацию. Это будет на первом дне, 29 числа. Помимо всего прочего, мы будем говорить о том, как осуществлять рисковые инвестиции, венчурные инвестиции, да, какие есть возможности для российского частного инвестора, как организовать инфраструктуру для глобальных инвестиций, то есть, чтобы там, имея 2-3 тысячи долларов, иметь, в принципе, инвестиционный портфель, который, который будет глобально диверсифицирован, защищен. Это тоже все в первом дне. И тот же в первом дне я буду говорить о том, как, каким образом то есть, могут развиваться события в перспективу следующих 12 месяцев. То есть дам дорожную карту, в каких активах нужно находиться для защиты капитала, в каких активах можно зарабатывать на падение. То есть мы посмотрим на по поводу гипотезы, разберем сезонный портфель. То есть это так, так называемый диверсифицированный портфель, где находятся облигации, акции, недвижимость, золото. Как он может себя вести в период возможной будущей рецессии. И каким образом на этом защититься. Самое главное, каким образом зарабатывать. Проговорим уровни, уровни от которых нужно работать. Опять же, инструменты, через которые можно реализовывать данные стратегии. И некий, некий порядок тактических действий, которые необходимо совершать. Это все непосредственно первый день, дорожная карта. А, что будет на втором дне? На втором дне это будет крутая игротехника, это будет 3-4 часа игра. Игра а, с... А, ну, то есть попытки применить полученные знания в первую очередь в инвестиционной сфере, в инвестиционной плоскости а, в периоды кризиса. Да, то есть это будет... Ну, как это ска правильно сказать, да? Э -э Моделирование, моделирование ситуаций, кризисных ситуаций, которые могут произойти с вами, да, и, соответственно, выработка, ваше самостоятельное решение, которое вы принимаете, действия, которые вы совершаете. И самое главное, вы посмотрите на успешных инвесторов, кто уже находится в клубе. А, то есть это игра в группах, да, То есть, находясь в группах, вы, во-первых, можете принимать самостоятельное решение, а, во-вторых, вы видите, как продвинутые инвесторы принимают решение в одной и той же ситуации, да, какие результаты получаете вы, какие результаты могут получить люди, у которых есть знания которыми мы разделимся на съезде и это соответственно будет в рамках игры которую проведем денежный поток олигарха. И будет заключительная часть на втором дне, на втором дне мы будем э, в некой такой камерной обстановке, да, то есть э, я в принципе э, постараюсь рассказать э, о сломе парадигмы, да? то есть почему три э, четверти инструментов которые были которые действовали, которые работают для сохранения и денежных средств, почему они просто не сработают. Не сработают следующие 3-5 лет, что может являться причиной тому, что они не будут работать, почему они все-таки будут снижаться, почему они будут падать. А, причем почему это может занять достаточно продолжительное время и самое главное, что делать. Да? То есть если там первый день он будет посвящен, по сути, стратегии, если вы хотите знать, каким образом действовать там, в следующие 12-18 месяцев, вам достаточно прийти только на первую часть. Да? Если вы хотите иметь стратегию на хотя бы на 5-10 лет, гипотезу опять-таки не факт, что так будут развиваться события, просто я буду приводить гипотезу, каким образом могут развиваться события в следующие 5 лет и что будет носить ключевые риски, где могут быть потери существенные почему ну и соответственно через какие инструментарии можно будет а, не избежать этих потерь, но по крайней мере к минимуму свести их в негативные последствия. Поэтому, друзья, что я хочу сказать, если вас интересуют вопросы, которые я осветил, о которых я рассказал, я вас с удовольствием приглашаю принять участие в нашем открытом съезде инвесторов. Участие может быть живое в Москве. Это будет на в районе Воздвиженки, или вы можете принять участие онлайн, это может быть очень большим существенным вкладом в ваши знания, навыки и умения для того, чтобы использовать возможности очень непростой финансовой ситуации, которую мы сейчас наблюдаем. Что ж, у меня на этом все. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи, внизу под видео есть ссылка, где вы можете зарегистрироваться.